Специально для вас, активных участников, я сняла этот мастер-класс и хочу показать, как аэрографом и с простой сеточкой можно сделать три разных дизайна. Итак, делаю вначале самый простой. Взяла нежный фон, наложила сетку и задула белой краской в хаотичном порядке, немножко зигзагообразно. Теперь усложним задачу. Взяла серый фон, вы можете взять любой другой нежный, сделала темные подтоновки, пару темных пятен. Для этого я беру черную краску, теперь накладываю сетку, снова белой краской делаю не совсем хаотичный рисунок, а закрываю зигзагообразно эти черные пятна. Посмотрите, что получается. Тот же самый дизайн, но немножечко под другим углом. Ну, теперь вы поняли, с каждым дизайном я немного усложняю задачу. Итак, беру нежный розовый, на него наношу бескислотный праймер, потому что я заматировала этот типс для аэрографии, а хочу отпечатать фольгу, и мне нужна некоторая липкость. Отпечатываю фольгу, прижимаю ее, Снова накладываю сеточку и теперь снова зигзагообразными движениями, но уже немного более темным тоном наношу краску. Таким образом, чтобы закрыть серебро, не снимая сетку, меняю краску еще на более темно-сиреневую, даже темно-фиолетовую и ближе к этому зигзагу, к центру, наношу снова такой же рисунок. По-моему, очень круто получается. Получились такие серебряные прожилки, но не полностью на всей площади ногти. Только с одной сеткой и буквально с двумя-тремя красками можно сделать вот такие разные дизайны. Как вам такое?